Здравия вам, господа бояре! Я в курсе, что вы очень любите смотреть новости с фронта, но сегодня мы поговорим не о внешнем фронте и не о великих победах России, а о внутреннем российском фронте, на котором разгораются не менее серьезные баталии. В России, как вы знаете, межполовые отношения трещат по швам, а государство отчаянно пинает окоченевший труп института семьи. Но все это происходит почему? Это происходит потому, что... У нас очень устаревший семейный кодекс – это во-первых, а во-вторых, очень много развелось всякой разной либерды, всякой разной западной феминистической заразы, которая пытается вкрутить в наше сознание несовместимые с нашим образом жизни ценности. Вы знаете, что в нашей стране очень много разводов, дети остаются без отцов, родители между собой грызутся за алименты и за имущество, и чтобы хоть как-то нормализовать эту ситуацию, чтобы прекратить наконец эту межполовую войну, бессмысленную и беспощадную, была создана организация «Семейный фронт». Семейный фронт создал и разместил на сайте Российской общественной инициативы огромную петицию по глобальной реформе Семейного кодекса. И в данный момент Семейный фронт больше всего сконцентрирован на задаче введения верхней границы алиментов, которой в России почему-то до сих пор нет. Про семейный фронт я давно не выпускал роликов, но это связано исключительно с тем, что кругом развернулось очень много хайпожорских тем, которые я не мог пропустить. Но сегодня я решил всем напомнить, что организация до сих пор существует и успешно занимается своей деятельностью. Что было сделано семейным фронтом в недавнее время? Представительство семейного фронта в количестве четырех человек, двое мужчин и двое женщин, заявились на участие в мероприятии Совета Федерации. Мероприятие было посвящено обсуждению проблемы бесконтрольных и неограниченных алиментов. Работа секции по семейному праву экспертно-консультативного совета при одном из комитетов Совета Федерации инициирована в ответ на многочисленные обращения из организации семейный фронт помните я говорил вам о том что для того чтобы власть обратила внимание на семейные проблемы и начала их решать нужно начать писать обращение нужно донести до власти Наши проблемы. Нужно, чтобы власть включилась в обсуждение этих проблем. Понятно, что первое дело мы получали какие-то отписки, первое дело на нас не обращали внимания, но количество обращений было настолько большим, что совершенно невозможно стало на это закрывать глаза. По результатам отработки с представителем семейного фронта на региональной неделе депутат Госдумы Панькина выразила поддержку инициативе о введении верхней границы алиментов. Видите, далеко не все депутаты против этой идеи, некоторые очень даже за. Общественность не заставила себя ждать и ее пост в соцсетях набрал огромное количество комментариев и лайков. Ей даже пришлось эти комментарии отключить. 5 марта 2022 года семейный фронт в лице Валерии выступил с шикарным докладом на мероприятии, посвященном защите традиционных ценностей. На мероприятии удалось передать, а также подробнее рассказать о нашем прототипе законопроекта, о верхней верхние границы алиментов лично Петру Олеговичу Толстому. Семейный фронт готовит новую инициативу для реализации ее в боте помощники. Есть у нас специальный бот, который помогает вам писать обращения депутатам Госдумы. Мы рассказываем, мы объясняем, как это делать. Ваше дело всего лишь проявить свою личную гражданскую инициативу. Семейный фронт готовит новую инициативу для реализации ее в боте-помощнике. Инициатива посвящена совместному, в скобочках, паритетному воспитанию. Здесь я вам поясню, что есть разница. У нас существует понятие совместной опеки, но общественность наша была против этого понятия. Люди не хотят заниматься исключительно опекой. Потому что опека, как правило, начинает решать только финансовые вопросы. Люди хотят заниматься воспитанием совместных детей, поэтому инициатива названа по-другому. Совместное паритетное воспитание. Это как раз то, чего сейчас многим разведенным родителям катастрофически не хватает. А в силу того, что они не могут как-то решить свои давние конфликты и сгладить свои давние обиды, договориться... Эти родители не в состоянии, поэтому нужны некоторые законы, которые им это сделать помогут. Желающие помочь в разработке инициативы по совместному паритетному воспитанию могут принять участие в написании текстов по данной тематике. Я знаю, что у нас очень большое количество генераторов идей. И это прекрасно на самом деле. Это прекрасно, есть, конечно, минусы. Мы когда берем какую-то инициативу и начинаем ее продвигать, к нам эти генераторы идей прибегают и начинают говорить, что вы делаете неправильно, вы делаете не то, надо делать совершенно другое. И вообще эта идея должна быть третьей в списке, а вот я предлагаю классную идею. Это все, конечно, здорово, но вот сейчас генераторы идей могут полностью себя проявить. И могут помочь Семейному фронту своими великими идеями в разработке новой инициативы по паритетному воспитанию. А теперь шокирующая новость от Семейного фронта. В России найден человек, алименщик, долг по алиментам, у которого составляет, сколько бы вы думали, 44 миллиона рублей. Мне интересно, как такое возможно, если за все 18 лет содержания ребенка, обычно у родителей не уходит больше, чем 3 миллиона рублей. Хотя в Москве богатые люди говорят о том, что 9 миллионов рублей, это вот прям цифра такая, при которой совсем ни в чем не нужно будет отказывать. Ребенок будет в золоте купаться и какать в инкрустированные унитазы. Но 44 миллиона рублей, это целый детсад можно воспитать и тоже ни в чем себе не отказывать. Это реальная постановление, мы уже написали обращение законодателям, которые гарантированно получат наглядный пример неадекватной работы закона о размере алиментов. Также мы снова поставили вопрос о необходимости алиментной амнистии. Это не дело, когда есть такие законы, которые загоняют человека в такие неоплатные долги. Просто возьмите свою зарплату, умножьте ее на три, представьте себя богатым человеком. И посчитайте, сколько вы заработаете за 25 лет. Держу пари, у вас получится меньше, чем 44 миллиона. Следующая новость от семейного фронта. 23 апреля в Москве состоится съезд отцов. Запишите себе, пожалуйста, эту дату. Если вы находитесь в Москве и желаете поучаствовать, прям будильник себе поставьте, сходите на съезд отцов и обязательно там поприсутствуйте. Для тех, кто хочет больше информации по поводу этого события, опять же, все будет публиковаться в телеграм-канале Семейного фронта. Следите там за новостями. Несмотря на глобальные мировые проблемы, Семейный фронт в России продолжает свою деятельность и продолжает ее успешно. Так что жду вас всех в этом телеграм-канале. Обязательно проявляйте свою гражданскую позицию, гражданскую инициативу. Все это законно, все это работает и когда-нибудь мы добьемся своей местной победы в Семейном фронте.